В команде э, Леброна Джеймса все вопросы решает сам Леброн Джеймс. Именно он решает, наверное, э, кого в команду приглашать, кого из команды менять и как команде двигаться дальше. Наверное, это является главным преткновением в работе Дэвида Блата. Он приходил в Лигу с мнением, что необходимо строить молодой растущий коллектив, которым еще казался Кливленд там полгода назад. Но все изменилось, но Дэвид был по-прежнему по по в команде и отчасти, наверное, потому, что ему нет э, серьезной альтернативы на данный момент. Э, если допустим, представить, что Кливленд увольняет Блата, то команде будет нужен специалист, который готов будет прийти и показать результат прямо сейчас, но, пожалуй, такого специалиста в лиге свободного, который не задействован на контракте ни в одной из команд, такого специалиста нет. Не в последнюю очередь, благодаря протекции Блата в команду пришел Тимофей Мозгов. Клинтон за него отдал э, два первых пика, это очень много. Это говорит о том, что все-таки в Блата, наверное, верят и э, хотят, чтобы он развивал. Тот ростер, который у него есть. И все-таки мне кажется, что ему дадут доработать этот сезон до конца. А о ситуации внутри коллектива, о тех моментах, которые происходят в Кливленде, я думаю, мы сможем поговорить с Эмфеем Мозговым. И я думаю, что у меня будет возможность обсудить с ним кое-какие детали тренировочного процесса. И, может быть, там какие-то нюансы, которые мы не знаем, я смогу тоже узнать у Тимофея по видеосвязи. Видископ спортивное видео.